У нас у женщин есть одна пара губ, чтобы наговорить мужчине гадости. Но, к счастью, у нас есть еще одна пара губ, чтобы попросить прощения.